Белильца, голубильца. Полностью избавишься от белого. Полностью, полностью. Количество краски, которое ты нанесешь на пол, должно быть таким, чтобы когда ты будешь вот так делать, было что придавить. Хорошо? Давай. Упаковала, распределила и заодно распределила. Э... Может, сразу надо очистка не вот это нарисовать? Нет. Пока не надо, да? Красный, кровавый А, это я пока еще, я потом белье добавлю Ну, произвол полный Значит, поворачивай холст на другую сторону И три вот эту ерунде. С успокоенной средой Успокоенной, вот такой Как ты ее сделал вот так, в, этой в, части. в этой части да. Вот такой, успокоенной средой Берешь бирюзу Вот она бирюзовенькая у нас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 создавая эффект прозрачности волны. Количество краски здесь немного, смотри. Я ее разбиваю. А под самый краешек еще и немного вещества. Согласна? А вот как вот это дело? Куда мы будем вот эту пену укладывать? Тут я не пойму очертания никак. Мы вот так срежем.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 подогнуть его до ровного состояния лучше заменить О. А почему так ну у него не должен, не должен быть такое башмачное состояние они гнутся к сожалению вот, сказал... это, вот это должно быть по вот такой траектории у -у -у. поэтому вы не доположь да, не просто вот эту, вот эту да. Я покорю, а вот эту траекторию очень много краски с брики предпринять так как было у меня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 Значит у нас с тобой еще каменюки. Там говорим... Голубой, коричневый, мы... розовый. Мы видим, мы видим вот эту гору? Хорошо, да? мы... не знаю, посмотрите. Голубой, коричневый, розовый. Здесь сделаем большую каменюку. Мы же хотим, хотели с тобой изменить композицию, да, да, чтобы да, мы... не было чистого повтора. У -у -у -у. Здесь у -у -у. будет вот такая каменюка.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 Прикольно? Ой, здорово вообще. Попробуем согласить. Вот здесь у нас будет большой сгусток камней, а здесь маленькая каменюшечка такая. Может быть ну, даже такая вот Пирамидальная. Вот вот да. То есть не, не перечисляем все камни, а только вот эту вот маленькую. Возьмем идею того камня. Но сделаем ее небольшой вот такой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 то будет прозрачная вода что вкусненько пускай живет и под теневой свет очень всегда выгодно с сразу создает эффект пространства логично логично так интересно получилось Хорошо. как будто он голосует человечек такой водный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 И смотри, вдаль тоже. Uh -huh. То есть они там как ну, не <связь> нет, Итак, И Итак, смотри, у нас совсем формируется другая композиция. Uh -huh. Правда? Uh -huh. Да. Давай. Так, вот это мне тоже доделать, да, все вот это место? Или ну потренироваться, сделать как раз почалось. Что это такое? Это. Кашу, я ну, потом к нему не возвращаюсь попозже. Так, все, я, я к тому месту не, не, не прихожу, потому что уже будем считать, что это авторский кусок. Так. Ну уже получше. Ну видишь, какая-то похожесть, Ну, свое что-то получилось. Такое а, а, вот. Бирюзовый. Что вы и... говорите? Закряла его тряпками. У ну, меня вот это не получается. Я уже тут же ночью, и ночью она что-то как-то у меня совсем не ложится. Нету там движения вот туда. Есть там движение вот по этой крае. Ты согласна? А все, я думаю, что нам и не такая? вот да, точно. Точно. Она идет вот так, да? Вот так. Да-да-да. Вот. но получается. Прям малое количество вещества. Малое. Это на стихи, но поэтому не получается. Да? Здесь надо большие, да? Угу. Угу. Вот он. Брызгательный эффект по, по, по, по, по, по, по, по. Вот она соединяется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 Поняла, да, как укладывать это вещество? какую траекторию. Шлюпка, какую шлюпка, траекторию шлюпка. я выбрал? Нет, нет, не шлевка. Смотри, грань прямо. Осадочные породы угу. показаны. Они сточные, Осад, да? осадочные. Они отшлифованные водой поэтому...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 По ширине. Хорошо? По ширине. Поняла, это горизонталь, это вертикаль. А, да. угу. То есть вот эта вот плоскостность. Хороший, е... Хорошие. Хорошие штучечки. Да? У -у -у -у -у. Я думаю, не получились. Даже расход. <сл> вот <brighten> ну, тут я уложу, что-то мне не то Ну у меня вопрос вдоль этой штучки, чего она вдоль этого? Они а знаю, как Она получается. же вот сюда. А вот да. Она здесь как раз еще хочет. Туда подняться. Показать, потому, что, да? что там она продолжается. Ну, ну, я просто тут исправляла волну, поэтому она растет. Зачем всю тень съела? А, да, точно. Забыла. Закрасила голову. Ну, камушек вот у меня такого цвета получился поставила его куда А, ну да. Блин, я думаю, как это будет.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 Огне, да? угу. Ну, чтобы второй эшелон угу. волнечек прибывает. И вот эти же сининки, порванная пена, туда. А вот с этим, а, этот грейнер, а вот он, свой и свой Сейчас опустить его надо, да? Можно. Можно. Да -да -да. Поэтому я туда забрасываю теневую.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 произвольно нарисовали женщины.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 у нас еще отражательность. Да, да. Знаешь, как бывают дырочки? Дыр, да, да, дыр, да, дыр, да, дыр, да, да, да. У нас само Не плотное, а пробивается да, вода, да. тень воды. Ну, здесь уже тоже, как, ну, в принципе, можно оставить такой, а, да? да? Угу, уложили. Все. Давай там что-нибудь еще. А уже все мне даже менять ну, нечего. Небочка там за три 3... вот этот.